Устанет, станешь нянерго блюдом, чудом, юдом. Ты раздт и сдохнешь чуть-чуть чудом юдом. Чудом, юдом, сука, чудом, юдом. Я контрацептив между тобой и мирным людом.